Суд над любовью Божьей. Глава 3. Нападение на основы христианства. Когда разрушенное основание, что сделает праведник? Псалом 10.3. Сыновство Христа является основанием Евангелия и христианства. Это то основание, о котором Христос сказал. И на сём камне я создам церковь мою. Матфея 16,18 Однажды, когда Иисус со своими учениками пришел в страны Кисарии и Филипповой, Иисус спросил учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков.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 Матфея шестнадцать 18 Заметьте, что предметом этого разговора было то, кем является Иисус. Когда Иисус сказал «Носем камни, я создам церковь мою», он не менял этого предмета, но обратившись к Петру, как к камню, он затем продолжал тему, предметом которой оставалась все та же истина о том, что он, Иисус, есть Сын Бога. Говоря об этой истине, он сказал, что на ней я создам мою церковь. Итак, на истине о том, что Христос является Сыном Бога, Он строит свою церковь. Несомненно, это очень важная истина, если на ней строится Божья церковь. Писание предостерегает нас от принятия ложных теорий об отце и сыне. Иоанн говорит.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 пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Второе Иоанна 9. Признавать Сына и жить доктриной о Христе означает гораздо больше, чем просто называть Иисуса Сыном Божьим. Почти каждый христианин в мире скажет, что верит, что Иисус есть Сын Божий, но среди христиан – так говорящих существует много различных взглядов о Сыне Бога, и каждая ложная теория искажает любовь Бога, отдавшего своего Сына на смерть за наши грехи. Ученики и апостолы во дни Христа, а также подавляющее большинство христиан, живших в первое столетие после смерти Христа, понимали, что Иисус Христос есть буквально рожденный Сын Бога, без каких-либо таинственных определений прикрепленных к этим словам. Например, Иустин Мученик 110-165 года по Рождеству Христову, цитируя из Притч 8, относит ко Христу следующее. «Господь родил меня прежде всех холмов». Мои слушатели, вы поймете, если будете внимательны, что Писание утверждает, что отрасль это была рождена отцом до того, как все было сотворено, и что рожденные численно отлично от родившего, и никто не может этого вместить. Джустин Мартер, диалог с Трифоном, глава номер 129. двести десятый, 210-280 год по Рождеству Христову, писал. Бог Отец, основатель и Творец всего, единственный Безначальный, невидимый, бесконечный, бессмертный, Вечный, является единственным Богом, от которого, когда Он возжилал этого, был рожден Сын Слово. Отец также и больше Его. Потому что это весьма важно, чтобы тот, кто безначален, был прежде того, кто имел начало. Сын имеет начало, потому что Он был рожден и благодаря рождению имеет сущность, в определенной мире подобную сущности отца. Хотя он имеет начало через рождение, он был рожден отцом, который один не имеет начала. Новатсон, На антиникейский отец, том 5, трактат о Троице, глава 31. Существует гораздо больше примеров ранних христиан, которые принимали Слово Бога так, как оно читается, и которые верили, что Христос является буквально рожденным Сыном Бога, рожденным до сотворения всего сущего. Появление ересей Со временем появились ереси, и ясное утверждение Библии некоторые стали понимать не так, как они должны были пониматься. Ориген, который жил в 185-й, 254-й по Рождеству Христову выступил с новой концепцией сыновства Христа, названной вечным рождением сына. Ориген был первым, кто предложил концепцию вечного рождения. Сын, как утверждалось, находится в процессе постоянного рождения отцом. Задиатес. полный словарь для изучения слов, Новый Завет, страница номер 364. Теория вечного рождения утверждает, что Христос не является реальным сыном, как мы могли бы думать о сыне, но скорее является таинственной личностью, которая находится в непрерывном процессе рождения Богом. Одна католическая публикация содержит такое высказывание о вечном рождении. Христианская вера состоит в том, что Христос исторически является сыном Бога, постоянно рождаемым отцом, в одном непрерывном действии. Расскажите нам о Боге, кто Он. Страница номер тридцать «Рыцари Колумба» Эта идея учит, что Христос всегда находился в процессе рождения в прошлом, все еще рождается и будет продолжать рождаться в будущем, некоторым таинственным образом. Теория вечного рождения, придуманная Оригеном, не нашла сначала широкого признания. Только приблизительно через сто лет его взгляды о вечном рождении были приняты незначительным меньшинством. Эти взгляды претерпели некоторые изменения и были приняты, как истина в вероучении, сформулированном на Никейском соборе в 325 году. Но и тогда это не было поддержано большинством христиан, хотя немалая часть епископов на соборе проголосовала в поддержку этой идеи из-за страха наказания со стороны императора Константина. Новая идея о том, что Христос не был рожденным сыном, появилась на страницах истории гораздо позднее, слишком поздно, чтобы считать это частью религии Библии. Никейский собор явился главной отправной точкой для мистического взгляда на сыновство Христа, потому что на нем эта новая ересь была утверждена. Никейский собор В 325 году 318 епископов собрались в Никее, чтобы обсудить, был Христос рожден буквально или нет. Об этом соборе и о полемике, происходившей на нем, один историк писал. Спор с арианами сконцентрировался главным образом на борьбе по вопросу о вечном рождении сына, или, иными словами говоря, на термине «рожденный сын». Вторая серия «Никейских и постникейских отцов», том 9, глава 2, «Знакомство со святым Иларием Пуатье». Корни этих разногласий относятся к спору, который возник между пресвитером Арием и епископом Александром. Арий открыто выразил несогласие с проповедью, произнесенной епископом, в которой тот утверждал, что отец и сын одного возраста, и никто из них не имеет начала. Ари утверждал, что если сын является реальным сыном, то он должен иметь начало. Однако он осторожно сослался на это начало, как на сотворении, и говорил, что Христос был рожден или сотворен из ничего. Арий, как цитируется в «Две республики» Алонзо-Джонса, страница номер 333. Спор быстро распространился, разделяя людей. Подавляющее большинство все еще буквально принимали слова Писания, где написано, что Христос был реально рожден его отцом, возымев начало не через сотворение из ничего, а по причине рождения от своего отца. Так в этом споре возникли три группы. Один те, кто верил, что Христос имел начало по причине буквального рождения его отцом. Два те, кто верил, что Христос имел начало через сотворение из ничего. Три те, кто верил, что Христос не имел никакого начала, будучи одного возраста с Богом отцом. На самом деле Арианский спор был спором с двумя крайними взглядами на Христа, из которых ни один не соответствовал Писанию. Согласно Библии, Христос не был сотворен из ничего, а также не был тем, кто не имеет начала. Он был рожден по образу Бога, своего Отца, еще до того, как все было сотворено. Евреям 1.1.6, Колоссянам 1:15 и другие. Пока бушевал этот спор, император Константин искал пути к объединению христианской церкви и в 325 году по Рождеству Христову приказал созвать собор в Никее. Об этом соборе Филипп Шаф писал. Вначале собор разделился по теологическому вопросу на три части. Ортодоксальная часть была в начале в меньшинстве – Ариане или Евсевиане насчитывали около 20 епископов. Большинство, которое было известно, как исторические кесарийские Евсевиане, занимало позицию посредине, между правыми и левыми. Филипп Шаф «История христианской церкви», том 3, страница 627-628. Шаф ссылается на группу, которую он назвал «Ортодоксальная часть». Он ссылается на ту часть, которая утверждала, что Христос одного возраста с Его Отцом и не имеет какого-либо начала. Шаф указывает, что эта группа была сначала в меньшинстве. Но они в действительности не являлись ортодоксальной группой. Потому что быть ортодоксом означает оставаться верным тому, что является общепринятым, привычным, традиционным, словарь английского языка ⁇ Американское наследие ⁇ Как мы увидим, группа, которую Шаф назвал ортодоксальной, не была верной тому взгляду, который был общепринятым и считался традиционным в то время. Эта группа названа ортодоксальной потому, что те, кто к ней принадлежит, сегодня в большинстве. Но на соборе в Никее они определенно не были ортодоксальной группой, и к тому же они были в меньшинстве. В то время как начинался Никейский собор, так называемая ортодоксальная часть, или те, кто утверждал, что Христос не был буквально рожден Отцом, Пребывала в меньшинстве менее чем двадцать, а другая группа больше чем двадцать состояла из Ариан, заявляющих, что Христос был рожден или сотворен из ничего Джонс. Подавляющее большинство, возглавляемое Евсевием Кесарийским, не менее 279, утверждало, что Христос был рожден буквально и был первой и единственной отраслью Бога. Церковная история Евсевия, страница номер 15. Эта средняя группа, возглавляемая Евсевием Кесарийским, представляла до Никейского собора подавляющее большинство верующих христиан, следовавших за Христом и апостолами. Это они были истинной ортодоксальной частью тех дней, хотя их называют теперь полуарианской группой, утверждая, что они якобы появились после арианской ереси. Но факты истории свидетельствуют, что их вероисповедание существовало задолго до рождения Ария и что они были в подавляющем большинстве. Когда лидер так называемой полуарианской группы представил формулировку своего вероучения, он заявил, что это вероучение до начала диспута являлось наиболее распространенным. Он утверждал, что это исповедование веры соответствовало тому, чему его учил с детства епископ Кисарий, и было тем же учением, какое он принял при крещении и которому он учил на протяжении всей его карьеры, когда он служил в качестве пресвитера, а также епископа. Две республики Алонза Джонс, страницы 347-348 Группа, в то время возглавляемая Евсевием Кисарийским, сегодня представляет собой досадную помеху для тринитариан, потому что она была в большинстве на соборе и заявляла, что Христос был истинно рожден Богом, а не сотворен или вечно рождаем. Поэтому многие историки-тринитариане игнорируют эту группу, как если бы она и не существовала, а если и упоминают, то как полуарианскую группу, утверждая при этом, что эта группа появилась после и распространила арианскую ересь. Однако факты показывают, что учение, названное полуарианским, существовало задолго до рождения Ария. В качестве доказательства широко распространенного отрицания этой группы приведем высказывание одного историка. Римско-католические историки обычно принимают во внимание только две партии, ортодоксальное большинство и еретическое меньшинство. Однако позиция Евсевия Кисарийского, характер его вероучения и последующая история полемики доказывают существование средней, полуарианской партии. Афанасий, который обычно соединяет всех оппонентов вместе, тоже несколько раз обвиняет Евсевия Кисарийского и других в их неискреннем принятии никейского вероучения. И еще это были не чистые ариане, а полуариане Филипп Шаф, История христианской церкви, том 3, сноска на странице номер 627. Используя власть и влияние римского императора Константина, меньшинству ортодоксальной группы удалось заставить всех под страхом изгнания подписать их вероучения. Так в 325 году на Никейском соборе появился новый взгляд и был принят как истина, согласно которому Христос не является Сыном, буквально рожденным от Отца. Вскоре после этого собора один удивленный христианин писал, «Мой господин, мы никогда не слышали о двух нерожденных существах, также не слышали и об одном, разделённом на два». Мы не верили и не учили, что он мог страдать только физически, телом, но верили, что есть только один нерожденный и другой поистине от него. Мы верим, что не только происхождение сына не может быть объяснено словами, но это невозможно уразуметь. Письмо, написанное Евсевием Никомедийским, найденное в историческом взгляде на собор в Нице Исаака Бойля, страница номер 41 сыновство Христа признается ортодоксальным. После Никейского собора Ариани и Полуариани объединились в борьбе против никейской доктрины. Хотя никейская доктрина под страхом изгнания была принята на соборе большинством голосов, она не была наиболее распространенным верованием среди христиан и была названа ортодоксальной только потому, что была принята на соборе. Но ортодоксальным может считаться только то, что общепринято, традиционно и поддерживается большинством. Но и после Никейского собора, на протяжении многих лет после него, большинство христиан верили, что Христос был истинно рожденным Сыном Бога. Фактом является то, что через 34 года после Никейского собора такое понимание было принято в качестве официального учения католической церковью на соборе в триста в 359 году. Ариане и полуариане представили учение таким образом, что они все смогли прийти к соглашению. Реминийское вероучение гласило, что Христос был рожден от Отца прежде веков. Ариане приняли это учение, потому что их устраивало выражение, что Христос был рожден, а полуариане приняли потому, что в нем не говорилось о сотворении Христа. Если учесть число епископов, которые приняли участие в соборе, определяющем ортодоксальность доктрины, то это вероучение было даже более ортодоксальным, чем Никейское или Константинопольское вероучение, так как на Собор времени собралось более 400 епископов против 318 собравшихся на Никейском Соборе и 150 собравшихся на Константинопольском Соборе в 381 году, где тринитарная доктрина была принята как истина опять. Собор времени для тринитариан является настолько смущающим фактом, что большинство историков полностью игнорируют этот Вселенский Собор. Филип Шаф, один из них, говорит, первые два Вселенских Собора были Никейский, 325 год, и Константинопольский, 381 год. Филипп Шаф «История христианской церкви», том 3, страница номер 618. Для тех, кто считает Вселенские соборы авторитетными для определения доктрины, такое игнорирование собора времени явно незаконно. Есть только одна причина для такого игнорирования — это несогласие тех, кто игнорирует этот собор с утвержденными на нем доктринами. Вечное рождение Принятие католической церковью доктрины о вечном рождении явилось попыткой примирить ясное утверждение Библии о том, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий Иоанна 3, 18 с новым взглядом, согласно которому Христос не имеет начала. Доктрина утверждает, что Христос сейчас находится, всегда был и будет находиться в процессе рождения своим Отцом, в вечном процессе рождения, который не имеет начала и не будет иметь конца. Это, по сути, стало переопределением слова рожденной с целью придать ему какое-то мистическое, непостижимое значение. Библия говорит, что Христос от Бога исшел в прошедшем времени и пришел Иоанна 8, 42. Христос не исходит в настоящем времени, но и шел в прошедшем времени от Своего Отца. Написано, что Святой Дух от Отца исходит. Иоанна 15, 26. Это уже не процесс рождения, но постоянное излитие Духа из Его Источник Отца, ибо это Его Дух. Есть большая разница между ишел и исходит, однако Католическая церковь приняла теорию о том, что Христос всегда будет находиться в процессе рождения Своим Отцом. Как бы смехотворно это ни звучало, это является официальным учением католической церкви и принято, на удивление, большим числом протестантских теологов. Правда состоит в том, что люди, которые формулировали эти теории, не находили их в Библии, но придумывали их с целью придать смысл лжи, заключающейся в том, что Христос якобы одного возраста со Своим Отцом, а не подлинно рожденный Сын Бога. Однажды эта ложная теория была принята как истина, и повлекла за собой другую ложь в попытке объяснить первую ложь, принятую ранее. Таким образом, появление самой римско-католической системы явилось результатом нагромождения одной лжи на другую, каждая из которых принималась как истина, до тех пор, пока конечный результат не оказался так далеко от библейской истины, что уже невозможным стало найти какое-либо начало. Основание человека греха в книге, изданной Католической Церковью «Настольное руководство для современного католика», на странице 11 можно прочитать следующее. Таинство Троицы – это центральная доктрина католической веры. На ней основаны все другие учения Церкви. Но если быть более точным – то католическая церковь основана на ложной теории о том, что Христос не является истинно рожденным Сыном Бога, так как именно эта теория явилась предпосылкой для возникновения доктрины о Троице и именно она стала основой для учения о Триедином Боге. Формирование доктрины о Троице концепция вечного рождения Сына была одним из самых существенных и главных факторов. Доктрина о троице обсуждалась, формировалась и принималась под влиянием концепции о вечном рождении история вечного поколения сына и значения в тринитаризме Джей Си, Ри, доктор богословия и доцент кафедры систематического богословия в мультиденоминационной богословской семинарии «Пасадена, Калифорния». Участники Никейского собора в 325 году по Рождеству Христова ничего не говорили о трех личностях в одном Боге, однако, они дискутировали и пришли к выводу, что Христос является не истинно рожденным Сыном Бога, но некой таинственной личностью, которая является одной субстанцией или сущностью с Богом, и которая находится в процессе постоянного рождения Отцом. Идея же о том, что Бог состоит из трех личностей, стала официальным, ортодоксальным учением католической церкви только спустя 56 лет на Константинопольском соборе. Этот обзор истории доктрины о вечном рождении показывает нам, не глубоко посвященных христиан, изучающих Библию для более совершенного познания истины, но скорее сатану, внедряющего в христианство новые теории, целенаправленно искажающего наше понимание Божьей любви, путем внушения лжи, будто Иисус не является истинным сыном Бога. Он был так успешен в совершении этого обмана, что почти все официальные учения католической и протестантских церквей отвергают Христа, как буквально рожденного сына Бога. Слово рожденный удалено из новейших переводов Библии. Сатана настолько упорен в своей работе по искоренению удивительной истины о том, что Бог отдал своего единородного сына, что убедил переводчиков наиболее современных переводов, включая NIV, RSV, NSB, 1995 год издания. НЛТ и другие, удалить слово "рожденный" из Иоанна 3:16. Проверьте это сами. От редактора. Если в русском синодальном переводе в стихе Иоанна 3, 16 «единородный» пишется одним словом, то в английских переводах Библии это понятие выражается двумя словами "он ли единственный» и «беготон рожденный единственный рожденный". В некоторых новейших переводах слово «единственный» оставлено, а слово «рожденный» удалено, о чем и говорит автор. Далее следует текст автора. Переводчики оправдывают это удаление неким, как они считают, открытием, будто греческое слово «monogenes», которое было переведено как «единородный», в действительности означает «уникальный» или «одной природы» и не относится к рождению. Эта теория быстро разоблачается, когда мы изучаем Библию и историю. Во всех девяти местах Нового Завета, где использовано слово «моногенес», оно всегда имеет отношение к рождению детей. Все жившие в те времена, когда был написан Новый Завет, равно как и писатели ранней церкви, употребляли это слово в связи с рождением детей. Теория о вечном рождении была специально изобретена, чтобы уничтожить буквальное сыновство Христа и в то же время как-то объяснить ясное библейское утверждение, что Христос был рожден Богом. Если бы Ориген и участники ранних католических соборов считали, что моногонез не имеет отношения к рождению, они бы использовали этот аргумент в их попытке отказаться от буквального сыновства Христа вместо того, чтобы изобретать и принимать запутанную теорию о вечном рождении. Моногонез — это сложное слово, состоящее из двух греческих слов «монос» и Гнос. «Монос» означает «единственный», а «гонос» означает «отпрыск потомок». Если бы греческие писатели желали передать идею одного вида или уникальности, они бы использовали не «моногонез», а просто «монос» или «манон». Даже сегодня те, кто использует греческий, как их родной язык, никогда бы не использовали «моногонез» в значении «уникальный», так как они знают, что это слово относится только к рождению детей. И если в последние годы некоторые теологи пытаются придать слову «моногонез» значение уникальной или одного вида, то это совершенно недопустимо. Если «моногонез» означало единственный рожденный, единородный для времени, когда писалась Библия, то кто имеет право через две тысячи лет давать ему другое значение, о котором не помышляли и которое не имели в виду писатели Библии? Сегодня многие христиане полностью отбросили идею о Христе, как о рожденном Сыне Божием. Давайте, для примера, прочитаем об этом в одном известном библейском комментарии. Понятие сыновства Христа» не имеет в себе смысла родства с отцом, приобретенного через рождение, как некоторые представляют себе это. Джеймисон, Фаусет и Браун, Комментарий к кремлянам 1.4 я со скорбию думаю о том, какой успех имеет сатана, удаляя настоящего, библейского Христа из сознания многих христиан. Этого не должно быть. Я даже нахожу печальную иронию в том, что книги, подобные той, которую вы читаете, востребованы, чтобы помочь христианам понять, что Иисус действительно является Сыном Божьим. Это должно быть общеизвестной истиной в христианстве, так как на этом основана Церковь Христа. Твердая скала или зыбучий песок Иисус говорит, что Он построит свою Церковь на истине о том, что Он есть Христос, Сын Бога Живого. Матфея 1613 18 Католическая церковь соединилась с двумя известными мировыми религиями, иудаизмом и мусульманством, заявляя, что Иисус не является действительным сыном Бога. Католическая церковь заявляет, что она построена на доктрине о Троице, которая, в свою очередь, была основана на идее о том, что Иисус не есть буквальный сын Бога. Существуют две церкви с двумя разными основаниями, одна основана на истине, что Иисус есть буквальный Сын Бога, а другая основана на лжи, будто Он не является буквальным Сыном Бога. У сатаны в этом свой замысел. Он знает, что если сможет уничтожить знание о Христе, как о Сыне Бога, то этим успешно удалит силу, преобразующую грешника и несущую победу христианам. Иоанн провозгласил, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. 1 Иоанна 5:5. Мои братья, давайте тщательно рассмотрим библейские утверждения, касающиеся Сына Божьего, и откажемся принимать учения, которые не основаны на Писании. Павел опасался, что христиане будут обмануты через принятие другого Иисуса, того, который не является сыном Бога. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей престил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали то вы были бы очень снисходительны к тому. 2 Коринфянам 11, 3, Павел призывает нас не принимать другого Иисуса или другого Евангелия, потому что он знал, что будут люди, которые придут и постараются убедить нас принять другого Иисуса, не того, о котором учит Писание. Друзья мои, опасения Павла исполнились. Пришла ересь о том, что Иисус не есть Сын Бога. Доктрина о Троице заявляет, что Сын Божий не является реальным Сыном Бога, что Он на самом деле просто некая таинственная и вечно рождающаяся Личность. Эта идея отрицает родственные взаимоотношения Отца и Сына, основанные на реальном рождении, что так необходимо для нашего христианского опыта. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий отца и сына. 1 Иоанна 2.22. Появление доктрины о Троице было предсказано в Библии задолго до собора в Никее. Предсказывая будущее возникновение папства, ангел Гавриил сказал через пророка Даниила.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 Даниила 11, 36, 37 От редактора в стихе 37, в выражении о богах отцов своих, слово «Боги» переведено с оригинального еврейского «Элохим» H430 по словарю Стронга. Это слово в Ветхом Завете в подавляющем большинстве случаев, тысячи раз, применяется по отношению к истинному богу, и в некоторых случаях по отношению к людям или ложным богам. В Даниила 11.37 «Элохим» по смыслу должно означать истинного бога, и писаться должно с большой буквы, но почему-то дано переводчиками в таком виде, что это указывает на ложных богов. Далее следует текст автора. Это описание папства почти идентично описанию папства во втором Фессалоникийцам 2. 3, Заметьте, Гавриил сказал, что когда папство придет к власти, то Бог Отцов будет в пренебрежении. Другими словами, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Петра и Павла и других апостолов папством будет хулиться. Гавриил продолжает. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость чужим богам, которая признает его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду Даниила 113839. 39 как и было предсказано в Библии, когда папство пришло к власти, а боги них и отцов стали говорить хульное, и появился чужой бог, которого не знали отцы. Пророчество исполнилось буквально, когда сатана вдохновил папство изобрести и принять в четвертом столетии доктрину о Троице. Как мы еще увидим, сатанинская подделка бога содержит присущее ей отрицание смерти Христа. Это, вместе с отрицанием сыновства Христа, производит замену ясной картины Божьей любви на шедевр сатанинского обмана. И неудивительно, что сатана использует всю его силу и влияние, чтобы внедрить, защитить и сохранить эту доктрину, и постоянно изобретает все новые уловки, которые имеют ту же цель заманить в ловушку как можно больше людей, пока еще не вышло время. Если мы посмотрим на основные мировые религии, то увидим, что они все отрицают сыновство Христа и его смерть, каждую истину по отдельности или обе вместе. Иудаизм и языческие религии вообще отвергают Христа. Религия мусульман говорит, что Христос был хорошим и известным пророком, но только человеком и не более, и уж, конечно, не сыном Божьим. Католическая религия утверждает, что Христос — это таинственная личность, постоянно находящаяся в процессе рождения Отцом и не является буквальным Сыном Бога, а большинство протестантских религий следует тем же путем или верят, что Христос является Сыном только номинально играя роль Сына или только по факту рождения Марии в Вифлееме. Благодарение Богу, что Он призывает Свой народ вернуться назад к ясной библейской истине, чтобы мы смогли оценить Его любовь, явленную в дары Его единородного Сына, отданного на смерть за наши грехи.